Сорт острого перца бикино амарелла этот перчик относится к виду капсикум чинэ очень урожайный сорт острота такого перца от 1 до двух тысяч скобелей этом рассказать слабоострый сорт срок созревания у него 80-90 дней высота кустика может достигать от 50 до 70 сантиметров это сверхурожайный сорт перца посмотрите какое большое количество на нем перчиков созревает он вот светло-светло-зеленого вот он он практически белый потом становится слегка вот таким вот оранжевым вот видите, такой красивый и в конце становится оранжевым Смотрите, какая красота, такими вот носиками, вот. это растение многолетнее, его можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике, очень большое количество плодов, теперь видите, прямо такими пучками, он постоянно цветет у нас, у меня кусик невысокий, где-то сантиметров 30 в высоту. Находится под сеткой. Очень интересный сорт. На вкус он насыщенно пряного вкуса. Плоть у него плотная, сочная. Вот такой вот кусочек небольшой. Если кто любит, чтобы у него постоянно был острый перец, этот сорт как раз для вас. Он плодоносит постоянно. Вот смотрите, какое количество плодов у него. Плоды сочные. Вот так он вяжется. Видите? Сначала цветочек идет. Потом мелкая зависть. Потом он идет зеленого цвета. Такой вот маленький. Потом становится. Чуть светлее, потом еще светлее. Он почти белый, а потом начинает менять цвет. Он слегка становится желтым. И уже полностью созревает до такого вот красивого цвета. Вот такие вот у него цветочки. Советую такой сорт, выращивать у себя дома.